Всем привет! Это пятое видео и серию видео по сравнению квартир в ЖК Нагорный и ЖК Высота. Сегодня я сравниваю двухкомнатные квартиры самого маленького размера, какие только я смог найти на их сайтах. Поехали! Get ready for the next battle. Вообще, надо сразу сказать, что сравнение получится не очень корректное, потому что разница в квадратных метрах очень большая. Но, тем не менее, я искал самую маленькую двушку в Нагорном и самую маленькую в ЖК высота. Получилось, что в Нагорном это 88,5 квадратных метров а в ЖК высота это 60 квадратных метров разница аж в целых 28 квадратных метров но тем не менее буду сравнивать то что есть итак поехали первое что бросается в глаза это количество окон опять ЖК Нагорный поскупился на окна ну или наоборот ЖК высота не пожадничала и наваляла аж целых 5 штук в Нагорном всего-навсего 3 начну с прихожей как обычно в ЖК Нагорном это прихожая большого, правильного размера. Сюда поместится большой шкаф. Сюда поместится хорошая, нарядная консоль. И даже отдельно стоящее кресло, где можно будет садиться и снимать, обувать обувь. Ну или просто кого-то ждать. Короче говоря, это хорошая, большая, 9 метровая нарядное пространство. В Вы, ЖК Высота. Это всего лишь навсего 8 квадратных метров, плюс гардероб 3. Но надо сказать, что этот самый гардероб вполне удачно здесь расположился. Немножко с краю. И мы можем поставить либо шкаф, либо оформить гардероб. Это отдельно стоящий шкаф полноценный и рядом узкий, например, для обуви. Сейчас кухня-столовая. В Нагорном это 25-метровая комната, в которую, в принципе, все... Нормально помещается. Кухонный гарнитур, стол, диванная группа. Но, есть одно но. Это окно в торце комнаты. А это значит, другая половина комнаты будет, ну, как бы немножко в тени. А вот в ЖК высота, здесь аж целых три окна. Это значит, света будет много. И это здорово, я лично так считаю. Но зато по квадратным метрам ЖК-высота очень сильно проигрывает. Здесь всего лишь навсего 18. И, конечно, здесь так свободно уже не расположить предметы мебели. Здесь получится поставить небольшой кухонный гарнитур, небольшой стол и один диван с небольшим телевизором. Но если эта квартира предназначается, допустим, для молодой, так сказать, начинающей свой жизненный путь пары, или одного человека, то вполне себе подходит. А вот квартира в Нагорном двухкомнатная отлично подойдет для семьи с одним или даже двумя детьми. Почему? Да потому что в Нагорном можно организовать мастер-спальню. Вот таким образом. Это кровать, это гардероб и это ванная комната. И все это за одной дверью. А вот в ЖК «Высота» в этой двухкомнатной квартире – Такого счастья у вас не будет. Это две отдельные комнаты, которые невозможно превратить в мастер-спальню. В ЖК «Нагорный» есть две ванные комнаты. Одна размером 5,5 квадратных метров и вторая – это 3,2 квадратных метра. А в ЖК высота всего-навсего один санузел общей площадью 4 квадратных метров. Все бы ничего, но возникнет вопрос, а куда поставить стиральную машину. Здесь просто некуда. Вы будете вынуждены забивать ее как-то в угол, либо переносить в какое-то другое место, а другого места, собственно, в квартире нет. Поэтому придется мириться с этой красотой так сказать, инженерной мыслью, бытовой техникой. Не знаю, короче говоря, как это обозвать. Но, в общем, вот это страшилище, которое стиральной машины, безусловно, она нужна. Но с точки зрения дизайна это совершенно ненужная вещь, которая будет портить внешний вид. А вот в Нагорном, в этой квартире есть куда спрятать. Ну, я же говорил, что сравнение получится не очень чтобы корректная, потому что разница в квадратных метрах очень большая. Но э, из этого можно вывод сделать какой. Если у вас семья, вы живете с детьми, то вам подойдет Нагорный, а если вы молодая семья, у вас еще нет детей, или вы вообще один живете, то вам подойдет квартира в высота. Потому что одну комнату можно запросто превратить, например, в кабинет или в гостевую. Гости остались ночевой, вот надо где-то их разместить пожалуйста. Ребята, напишите в комментариях, какая из этих двух квартир вам больше подходит чисто по вашему образу жизни. Напишите, что вы думаете по этому поводу. Ну а на этом все. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. Всем пока. Да прибудет с вами муза.